Ой, какой хороший, Соня, день. Так. Пора... Собрать всех жителей и начать расследование. О. Привет, вы уже собрались? Да, ты просил собрать всех жителей, я уже собрал. Ах, спасибо. Ну, что ж, жители, хотел бы вас у уточнить... А видели вы сегодня ночью что-нибудь странное? <связывающие> а, что? Что мы видели? Ну, я ви Ну, например, какого-нибудь силуэт человека или что-нибудь. Ну, не знаю, вообще ничего не видели. А вы, молодой человек? Нет, ничего не видел. Странно. Очень странно. А надо лучше, наверное, надо поискать улики. А, ну, я думаю, что да, лучше найти улики. Ну, тогда, наверное, надо искать улики. Да, и, кстати, надо проверить нашего соседа. Да, я думаю, что он там что-то как-то не без всякого сидит и ничего не делает. Да, я тоже так думаю. Ладно, пока. Так, ладно, все. Вроде наконец-то теперь надо проверить нашего старого друга. Так. Эй, откройте. А! Дверь открыто. О! Шторы. Так. А где он? Чуть пусто. Мужушки. Так. О! А, ё Эй! Чрт возьми, просыпайтесь! Черт возьми. О боже! Он. А. А. А. А. Черт. А. Просыпайтесь. Черт возьми. Что такое? Что происходит? Что это такое творится? А, черт. Так. Надо. Немедленно ужителей спрашивать Так, там, там у соседа что-то случилось? Он без, без эх, вообще без духу уже там лежит. Что? Что там? Что там? Он там лежит на полу у него нету дыхания. И мне кажется, он, он, он, он, он без сознания. Что? Давай быстрее вызывать, быстрее вызывать скоро Да я Возьми то же самое, думаю. Так, быстрее надо вызвать скорую, где у меня телефон. Где у меня телефон? Стоп, а где мои вещи? Ладно, все равно надо вызвать полицию. вызвать вызвать скорую помощь. Так. Один. 0-3. Так, надо звонить быстрее. Звони. Так, черт. А, так. Алло. Алло. Черт, возьми, алло. Гудки идут, а они звонятся. Надо идти на связь. Хорошо, сейчас иду на связь. Так. Где у нас тут? Где у нас тут больше связи? Так. Быстрее, быстрее, быстрее. Да, вон он вот здесь. Черт, возьми, кто выломал дверь? Ай, ладно. Так, ло, ло. Чёрт, надо позвонить через старый телефон. Так, как там звонить? Да, Черт возьми! Что? Вызвал? Ну да, вроде. Сказали, что через три часа. Ой, черт, мы наверное не успеем. Да, я тоже так думаю. Так, Ах. Надо проверить, что там остальные куда пошли. Так, опа. О, они не возле его дома. Так. О, вы уже здесь? Да. Ну Как там скорая помощь? Она сказала, что через три часа... Черт возьми. А что с ним? Да, вот, смотри. Мне кажется, это приступ. Приступ? Да, он, видишь, уже старый. Но я тоже так думал. Но кровь откуда у него? Это же фартук. Фартук? Да, это мой фартук. Твой фартук? Да, я его потерял. Несколько ночей назад. Ночей назад. Странно. Странно очень. А ты кого-нибудь видел? Нет, вообще никого. Очень странно. Черт возьми, скорая помощь, не скоро приедет. Так, надо проверить сундуки. Так. Пусто. Пусто. О! Что ты там нашел? Два патрона от дробовика. Туда -да, посмотреть. О, так это от ружья. Ружья? Ну да. Ружья. Интересно, где оно само? Надо... надо, я, я пойду. Куда? Я пойду искать дальше. Ладно, иди. А, черт возьми. Боже мой. Так. Это, это же, это же патроны от моего ружья, которые... Стоп. А где мои вещи? Точно. Нету ни ружья. Ключ где? Где вообще все? Что за фигня? Так, надо забрать все нужные вещи. Надо забрать все свои вещи и... Немедленно, немедленно отправляться в путь. Так. Вот тут... Весь э, собрал... Или фермер. Вот тут... Сена. Вытащил. Так, я хотел тут проверить это место. Так. Так, сундук. Стоп, патроны. Топливо? Откуда? И зачем нужен бензин? Зачем нужен бензин? Так. Надо проверить дом, где я нашел ружье. Так, тут старая недостройка. Так, стоп, а где дом? Не видно его на горизонте. Твою, что тут произошло? Кто снес дом? Вообще, как можно его снести? Уж то ли взорвали и могилу раскопали. Офигеть, еще и дождь пошел, черт возьми. Плотину прорвало. Что тут происходит? А, дождь идёт, И снег тут. Черт, возьми. А, а, надо быстрее. Так, может быть плотину удастся починить? Черт нет. Боже мой, плотину порвала. Что нам делать теперь? Так. А тут что? Так. А, аккуратно. Опа! Ружье? Он что, его туда уронил? Еще шесть патронов. Так, ходим. Стоп, а почему? Тут же должен быть гроб. А неважно. Ходим. Черт возьми. Кофе, дождь пошел. Надо немедленно возвращаться в деревню. Быстрее, быстрее, пока еще не промок. У меня все-таки куртка, а не дождевик. Так. А, черт, дождь пошел. Да, да, да. Черт, дождь пошел. Быстрее. А, а черт, там дождь пошел. что это такое? Да я тоже не знаю, я только что ходил к дому э, машиниста, а там вон дома-то и вообще нету, а гроб кто-то раскопал. Гроб? Что, кто-то вытащил гроб оттуда? Да там и нету гроба, как будто там какой-то сундук лежит просто. Я там нашел патроны и ружье, а также там, где телефонная станция, там она просто выбита дверью. Скорее всего этим ружьем. Убери оружие. Да, да, хорошо. И вот я не знаю, это такое за фигня творится. Да я тоже не понимаю. Кстати, дождь уже разошелся. Да, дождь расходится. Черт возьми, надо всех предупредить. Черт возьми! А, боже! Ну ливень. Чье темнеет из-за него? Ч за фигня творится? Боже, надо быстрее домой иди, боже, это черт дождь идет, Ой, боже, ах, ах, черт возьми, что случилось? Дождь идет на улицу вы не видите, О, боже, еще, еще я нашел ружье, патроны и канистру с бензином. И канистру? Да. Боже, надо быстрее начать, надо быстрее, надо еще что-нибудь найти. Да я вот тоже так, так думаю, надо быстрее продолжать расследовать. черт возьми этот чертов кружки надо их потом собрать в один сундук и убрать черт возьми темнеет спешной скоростью а боже житель у тебя что тут происходит черт возьми пошел у вас все нормально так а нам обычно чего тут нету значит он сюда вообще не ходил уже мой а, ну я же уходит. Черт, возьми. Так, -а, -а, а, черт. ух, боже, зачем я с огорода отпрыгнул? А, -а, -а, а, боже, еще и ногу себе свернул. Так, ну от фонарик с собой взять. Так, так. А -а -а -а -а. Маша, спасайте живота пока они не промокли. Быстрее, сты, сами ты. Черт возьми. Надо домой быстрее. А. Так. А. О, черт, ну, ливень. Фух, надо что Надо разжечь чем-нибудь. Так, а. Так. Чертов дом, прости, дом, мне придется тебе. А. Так. Стоп, он таять начал. А. Так. Надо доски забрать с собой. Сейчас разжечь. Как холодно стало, Леска. Так. Черт, доски не горят. Так, надо, надо чем-нибудь разжечь их. Так. Здесь тут есть что-нибудь. У вас есть что-нибудь разжечь? Да нет, вроде ничего нету. Так. Боже мой. Ладно. Ладно. Надо поискать, что надо разжечь. Так, вы поможете мне? Так. Надо, надо разжечь. Чем-нибудь? А, тут печка глит, фух. О, фух, слава богу, тут тепло. Вы знаете, что тут происходит? Нет, я вообще ничего не знаю. Черт, возьми, что тут происходит? Быстрее уходить. Это. Я не знаю, под... лучше подойдите под крышу, потому что дождь идет. Да тут животные сбунтовались, там надо что-то делать, надо успокоить. Да, хорошо. Корова какая-то беспокойная. Успокойся, тихо. Черт возьми. Так, ладно, ладно, ладно, ладно, не, не. ладно. Черт возьми, не факт, что я разожгу огонь. Так, стоп. Я это думал, что тут такой странный выглядит. Так. Черт, возьми. Так. О, боже, застрял. Так. Опа. Ага. Это же все мои вещи. Вот последние два патронов. Вот они восемь моих патронов. Одежда. Та самая одежда, у которого было, не знаю, того самого. Бездомного и... Мой противогаз! Все мои вещи вернулись наконец-то ко мне! А зачем он так себя... А зачем он так их разбросал? Черт возьми, непонятная ваххамалия происходит! Так... Стоп! Опа! Какой-то маленький домишка тут и... Это что за место?! Опа! Выход наружу! Еще один. Что я случайно что-ли открыл эту дверь? Стоп. Еще, блин. Вообще странно какая-то. Он походу тут жил. Да, это походу. Он жил прямо над ним. Так. Вода. Так. Вода не течет. Ничего не работает. Так. Тут он даже рисовал что-то. Похоже, он рисовал себя. И. Сани? Может быть это его. Может быть это его самая была большая игрушка, которую он сделал, наверное. Офигеть. Да, тут вам, походу, и мастерил. Это была бывшая мастерская. Черт возьми. Боже мой. Надо немедленно, надо немедленно сказать всем. Эй! Что ты тут стоишь в темноте? Да я тут не знаю, что мне делать. Не хочу в дом заходить. Ладно, хорошо. Черт возьми. Так, лампочку надо поправить. Ох. Ощипеть. Я тут сейчас под домом нашел что-то. Что ты там нашел? Да я там нашел какой-то не какой-то блин дом. Чей-то дом? Да, чей-то дом. Боже мой, надо быстрее уходить отсюда. Да Я тоже так думаю. Ладно, так. Так. Надо быстрее следовать этот дом. Света точно уже нету, потому что его не проводили. Дима, как и вообще воды нету. Воды нету. Черт, возьми, дождь. Откуда вообще этот дождь пошел? Откуда он взялся? Что за непогода идет? А, черт! Может быть, это мокрый снег? Да нет, это не мокрый даже не снег, это полный полноценный дождь. Черт, так. Так, по времени тоже что-то часы что-то сломались как-то плохо работают. Ах, да ладно, так, может по времени посмотреть. Три часа дня. Черт возьми, уже три часа дня, дождь идет. Можем так, надо зайти в книжный магазин. Так, фух, ну тут вроде хотя бы нормально. Так, ну никто больше не отмечался после меня. Так. Свечи горят, все нормально. Ох, пора отдохнуть. Не знаю, что за фигня творится. Надо, надо ждать. Когда это пройдет, этот дождь, тогда все будет нормально.